И всем здорова ребят, снова с вами я Банёк, мы с вами продолжаем проходить Бэтмена Архэм Сити, Бэтмен город Архэм, ну... Ну не проходить, точнее начинаем, как бы у меня вторая серия сейчас идет. ну я, я одну серию первую записал, где мы с вами знакомились с механиками этой игры, ну и... Нам еще предстоит со многими механиками на самом-то деле познакомиться, вот... Ребят, и вам я предлагаю, честно, от себя предлагаю предыдущую серию посмотреть, которая будет справа или слева от меня на видео. В итоге, потом. А Харли Квинта горяча, оказывается. Самая горячая самая горячая злодейка Готэма. Кроме... А в этом Архамасау, Айви Айсли. М -м Это и кедовитый плющ, горячая, очень сильно горячая Бэтмен Архам Сити и Харли Квин Ну, они как бы поменялись. Они как бы поменялись. <coughs> ага. Так, Теледваба нет службы. Телефон. М -м так. Бэтмен Архам Асайлум. Так. Сюда. Так. Архам промышленный район. Вот. Не. Не-не-не-не-не-не-не. Надо назад, надо на закрыть эту игру для начала, а потом делаем так. Да, ребят, сделаем по-другому. Мы немножечко с вами... Извините, ребят, я тут кофе пью просто. М -м -м, вкусный кофе. <свеч> Мой любимый, с добавлением одной ложки сахара. Извиняюсь, ребятки, было немножко не так, но...